Мы пишем интервью с человеком двумя планами, то есть мы пишем интервью либо крупным планом, либо средним планом. Мы никогда не записываем интервью с человеком на общем плане. Дело в том, что если мы возьмем человека на общем плане, то он может знаете, затеряться среди людей, и э, другие отвлекающие моменты э, могут зрителя уводить. От нашего героя, нам нужно добиться такого эффекта, чтобы зритель смотрел на героя, чтобы он его слышал, чтобы он только его слушал и другие люди желательно, чтобы не попадали в кадр. Вот. Поэтому мы должны брать человека либо средним планом, либо крупным планом. Ну и понятно, что крупность может меняться, то есть мы уже говорили о том, что нет четких границ между средним и крупным планом, то есть средний план может быть такой, такой, такой, ну вот так, погрудный, да, и затем этот средний план переходит в крупный план. Значит, такой план будет, такой. И максимально крупный план, в который, на котором мы можем брать интервью, это план, где у нас присутствуют глаза человека и рот человека. Очень важно, чтобы во время интервью зритель видел две вещи. Зритель видел глаза человека и зритель также видел рот человека, потому что когда зритель видит рот, он как бы получает э, ну, еще дополнительную информацию. Бывает человек не очень четко говорит, там, или тихо говорит, вот. Но когда мы видим губы человека, то мы еще и как бы и картинкой дополняем тот звук, который выдает человек. Вот. Итак, значит, мы выставили наш план, мы Выбрали там крупность, мы выбрали, сделали так, чтобы пространство было больше здесь, меньше здесь и меньше над головой. Мы посмотрели в монитор, все, наш план наш устраивает. Мы задаем человеку вопрос, мы можем нажать кнопку записи, задаем человеку вопрос, человек начинает отвечать и как бы происходит запись нашего интервью. Помните, я также говорил в первом уроке, что чем крупнее мы берем план, тем меньше у нас пространство над головой. Также эти правила работают и при записи интервью. То есть на более среднем плане у нас может быть больше воздуха над головой. И чем план крупнее, вот на таком погрудном, погрудном плане у нас практически нет пространства над головой. Как только наш план начинает укрупняться, мы можем смело резать, как, бы, как я говорю, резать голову, резать кадр по голове. И уже на самом крупном плане у нас идут вот обрезанный почти по, у нас, по у нас остаются только глаза. И у нас остается только рот в кадре. Это на самом крупном плане. Чуть-чуть увеличиваем, как бы, план, значит увеличиваем и э, здесь э, над, над головой, но как бы не показываем голову. И еще помним тот момент, что э, ни в коем случае нельзя резать э, вот этот эффект колобка, да, нельзя обрезать. Э, Кадр по шею человеку. То есть, если у вас такой план, значит следующий, да, по крупности, например, то следующий план ни в коем случае не так, а следующий план должен быть ну вот, вот таким вот.